Баранюк, гражданин России, говорится в сообщении. Причина задержания на этот момент неизвестна. Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента настоящего времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы, говорится в сообщении.